За один раз да сюда сначала почистили да и потом на колено ставится около колено ну, например если он, mm -hmm. он требует там на сегодня да не, я видел людей которые ну, работают мы, да они поставили сзади там 3-4 банок другой день приходили то есть ну -то человек каждый день ходил как да, да вот мы, как раз с ними это не надо да да, да 3-4 банки это вообще так Мало. Ну, я знаю такие. Вот вообще мы ставим 24 банки. Вот сразу на спину. Большие банки, видите, я их разделил. Mm -hmm. Сейчас пока 12, да, поставим. Побольше спереди поставил, да, они самые основные будут. А это на такие места, где труднодоступное что-то. Или э, закругление. Ну, тело человека да, закругляется. на Вот, эти вот так. Здесь вот самые большие по идее должны ставиться соответственно вот здесь можно по позвоночку поставить да но вот он просит за один сеанс сделать здесь и здесь вот да, самая грязная зона поставить да вот и будем ставить поэтому большие мы и у меня сейчас три пять поставите я вам покажу скажу просто можно 6 поставить но для начала здесь не знаю сколько получится и, не, 5, большие 5 вот. получится 5 больших большие, большие вот один два и вот второй то есть три четыре рядом а вот эти два по бокам и все и все да вот сюда не, не вот не, где? болит да. не знаю, а где здесь да, да, да, вот, там вот, а, вот, вот, вот сюда, сюда вот сюда, значит, Прямо на точку вот эти две можете сразу поставить даже на по технологии зря я сказал, я, но ничего. Немножко маслица на сезон какие нам нужны. буквально капелька. А ты сразу ложись на поле Ну вот тебе на голову делали, да? У тебя получилось примерно минут 30-40 где-то вот, да. Где-то в среднем уходит э, на человека где-то час 15, когда 24 банки ставится да, полтора часа примерно, до да? 2 часа у него уходит, может, много, их надо каждую смотреть. А если вы добиваетесь еще герпеса вот этого, да, то тогда еще больше уйдет времени, за и 3 часа уйдет на человека. герпес без нельзя, просто, да, сухой. Можно и на сухую делать, да, можно и с хижамы. На сухую если поставить и передержите там больше. Я, санцив, большой, Я пока не ставлю. А, много много, много банки. Новые, непривычные. Сейчас. Хотите? Массаж? Да. Вакуумный. Да, вакуум массаж сначала. Вот. Пол подкачки такие даже, даже небольшой, да? И вот необходимые нам зоны. Сейчас будем растирать. За создание гиперемии, да? Да. Там сразу показывает, где кровь обильная, туда нет, то есть уже можно много чего определить человека. Ну смотрите, какую у делает. Да. Же рука будет проставить Ой, вот, где складочки там бывает, тяжело, да, вот распрямляем, чтобы в банк ходила. А вообще санце это вакуумный массаж отдельная тема еще где да? Да, это отдельная тема. То есть если вот делать просто массажи и вакуум, это. Так самостоятельная процедура. Плюс мануальная о Это ты сильно взял. Нет, да, давай, давай. Как покраснело, так хорошо Да, вот здесь хорошо краснеет. Ну, как вариант. Лопается, поэтому не, не идет, не скользит. Как вариант, я вам говорил, да, можно вот юбок использовать, да, чтобы, чтобы стрелки вот зоны бить. Чтобы не тратить время на массаж долги там до да, согревания. Вот отменяю уголок, чтобы вот можно оставить и, и без массажа. Да, да без массажа. Это а я вам говорю, иногда такие процедуры вообще на три часа могут затянуться, когда 24 банки. Пока я там Нет, поставь, конечно, тоже поменяешь. Мало? Да. Особенно, когда... да поэтому процедуру в итоге дорогостоящая, потому что по времени. Но, начиная вот этот часть тела, вот как-то показали, там, верхняя часть, средняя, там, потом, ноги. Она Это зависит от хозой человек и творчества. А вот, Я, как, как долго гиперемию ну, создавать? Это, да это какой-то. Мне кажется, тут можно. Да, попробуем. Значит, вот первая точка, да? Это седьмой, шестой позвонок, да, самый упирающий. Давайте поставим чуть-чуть пониже, потому что сюда еще будем ставить. Вот примерно две подкачки, да? Так, где большая? Вторая, вторая, вторая. Это все берем. Ну теперь перемена? сколько времени создается, ну вот не знаю, вот 5-10 минут. Большой а а а а вот банк, а здесь три на каком подсказке? На L5, на L5? Посадим? Ну тут на кресте на самом деле. А, крестец, да? Да? Хорошо. Хорошо там? Можно и рядом, рядом поставить выше. Подожди, сначала тут разберемся. Вот на эти мышцы ему, да? Не, вот она туда ну, вот меньше, давай И вот бывает сильно не надо растягивать, то есть от uh, пациента не надо пугать, да? да? А, растягивать сильно, втягивать, да, имеется, чтобы это... Так, Два подкачка. Так, одну большую сюда поставим. Одна здесь а, да, да которая? Ну, вот тут. А, сюда ты хочешь вторую Нет, Не-не-не, вот так, сюда, вот это вот. Это большая. эту ниже поставь, давай, на 55-ю, еще ниже, ниже, ниже. Давай. Это вижу, там еще ниже. Вот. А сверху вот этот поставить. А это здесь будет... Так, соблюдаю симметрию. Ничего страшного, что там промахнули Да, Главное, чтобы они только на друг не наезжали банки. Ну, это понятно. Так, а логично, да. Может, это И вон тут, нормально. Можно на выше этот крест. Еще одну большую вот сюда. Вот, чуть тут не тянется, ну О, держится, держится в Ладно, хорошо. Там сильно? сильно. сильно? Вот, вот тут, давай. Да. Да. полегче, значит, полегче сделаем. так, полегче сделали. Да, вот сюда поставим на трапеции а здесь как раз наоборот мягкая кожа она прям стягивается хорошо то есть, получается все равно ставим по схеме да да даже если ты схему как бы не видишь то примерно просто зона вот отсюда до сюда вот, покрывается вся больные легкие да то соответственно больше вот сюда прям за боков прям ставишь вот сюда ставишь ну вот, там простым внутренний человек да вот пример поставите сюда давайте на поставьте маленький такие раз. Бывает, что маленькие хорошо работает мне нравится, он навалил что ли? Побольше, вот симметрично, да? Симметрично, чтобы красивый узор потом был на теле. Чуть-чуть вот сюда. Под рубашкой не видно. Вот, совсем маленькие остались. Если есть возможность, можно поставить на шею вот сюда. Жизнь тебе пока временно головой не шевелить. На это я вот как только поставлю, там все это на шее от почек, да? Вот это от почек, точек. Точки от почек, да? Ну вот, минимум, да, не стали 24 использовать, да? Хотя бы вот так вот, самые основные зоны. И ну 5. и по просьбе. И по просьбе клиента, да, вот Пало здесь. Упала? Там просто волоски, она Он держится. Хорошо. Не держится, видишь, Хорошо. без волосиков. Волосы смешают. А это Что, вообще, это? вообще не держите. Можете, вот, может, это перед головой выполнить? Получается, может, это блоковано какое-то. Может, блоковано-то просто, да? Может, здесь пропускать. Когда вот добеги на этот нажимаете чуть-чуть и все, чтобы не пропустилось. Да, пробуем. Окей. Так, ну, ну, вроде да, держится. А, да. Да. да, Так, держится, да? Угу. Ну и, соответственно, да. Желательно, чтобы клиент оклонял голову вперед, чтобы банки вот друг тут не задевались и что. Так, ждем примерно минут ну, так 10. Не, программе, да? Ну, нет, кожа, а у меня. <кх> а как определить, сколько ждем? 5 или 10 а. все-таки? Ну, до первых, как бы вот этих вот синяков синих. Вот уже синий. Нет, это же пока не синий. Это еще не синий. Это еще не синий, да. Ставь паузу. Остается такого же цвета вообще. Да, даже, еще даже, раз даже, скажите красный. это про. Ну, где проблема, да, оно быстрее становится пунцовая такое, да. до синее, иногда прям чернеет, да. Где нет проблемы, там вот тоже смотри, вот, вот внутри. И спарина, пожалуйста, вот снизу пошла и спарина, да? Вот, <связь> вот это, это... потепление. Парень, это тоже болезнь. Бывает у некоторых там, вот, рисуется, как мороз, вот есть. Uh -huh. Зима вот на окне рисуется. Вот. Я вот таких видел, которые у них вот, как говорится, холод в теле, вот, который попали не знаю, там, на улице где-то вот. Бывает, жизни разные ситуации. Вот, вот это вот у них есть такое. Ну, Слава тоже говорит, Ну, не сразу, а потом. Нет, у, у него особо нет. Просто... Нет, это чуть-чуть будет, а вот в больницу сразу вставишь, вот там паре идет. Да, да, да. Я как вот так определяю, сразу вставлю вот у тебя сейчас. и начинаю рассказывать там Или токсикация большая организма, там, от алкоголя, отвлекательства, может быть, да. Тоже сразу пар идет, и сок вот этот, ну, вода как бы выступает. Ему у кого вот это высокое давление постоянно вот держится лекарствами, mm -hmm. у них вот страшный вот. А у курящих вот кровь путаешь, вот, так понюхать не сможет нюхать. Там такой вон. Вот что ли, укурящих. То есть невозможно. Вот, даже вот заходишь, там запах такой стоит. А, а если пьешь по праздникам, то голову не поднимаешься. По праздникам только это будет по праздникам пахнуть. Я один раз студентам. Значит, смотрите, да. Начинаем с того момента, где-то самые темные стали, да? Но и небольшой вопрос. Вот видите, вот эти вот. Мы не сможем нарезать, если поставим вот эти вперед. Поэтому начнем с них. Иначе рука не пролезет, понимаете? Начнем с них. Пока все это рядышком поставим. Эти зоны обрабатываем спиртом, ну, практически, чтобы снять масло, чтобы не было никакого заражения. Другой стороной, другую зону. Следующая. стороной и что он снова тоже вот смачиваю так И аккуратненько начинаем шею все надрезы соответственно вот как волосы пошли вниз да вот так вдоль тела вот туда да оно помогает вот внутри у нас зона покрытия банки да значит только внутри мы надрезаем быстренько так ощущение здесь соответственно вот так пошли надрезы да вот в эту сторону пальчиком придерживаю да чтобы не видно будет посильнее да да еще чуть-чуть берег Но ничего если смотрите поставим банку и там не пошло значит надрезать сделали слабо можно снять банку и снова надрезать не бойтесь ватку кладу сюда смоченную да? Начинаем вот с этой банки пошло пошло, пошло, да. пошло да и вы помните что у нас нету цели прямо захерачить так чтобы крови много снять да чтобы там литр или сколько да вот если вышло хотя бы там две три капли уже хорошо да, уже процесс идет хорошо пошло так ну вот попробуйте с той стороны уже тренированные на на этих, лучше сансей, вот эти сами, вот эти? напрямую там а просто И под углом получается. Они да? Да, вот видите, я немножко придерживаю вот так, чтобы как молоточек было. Иначе мне показалось, что с первый раз слабо сделал. Голову не шевели я залезу, залезу, достану. Да, плечо вышело, допустим, да. Получаются такие грядки примерно с расстоянием 5 миллиметров друг от друга. А вторую вторую зону а Здесь сюда. Как пациент терпит? Уснул. Ну, Нормально, да. Вот такое лезвие мне больше понравилось, заостренное. Не сильный надрез получается. Легче. И, и легче, да, легче входит. Это Опа. я, я автор конфлей. Да, вот перед нами автор угу. сидит. Не, я вот сколько лет там назад. Может, чуть-чуть еще вот. Я в группу вот закинул. Ну попробовал этот ножницы резать, смотрю, получается. Потом хороший ножниц. Может, до этого тоже где-то делал, я и решаю, но. Ну, дверь скажет. Вот тогда хорошая ножница, да, хороший способ. Возьмем на вооружение можно. Мы же учимся. Обмен опытом. Вот, пошло, да? Теперь дальше смотрите. Если вы эту банку поставите, то вы не сможете этого надрезать, да? Поэтому начнем отсюда. А на самом деле вот, можно вот эти вот вообще синие стали. Видите? О. О, -о, -о. О, -о, -о. Вот, вот с них мы и начнем дальше, да? Ой -ой -ой -ой. Давайте убираем. Ой -ой -ой -ой -ой. Спиртом смазывайте. Кто там следующий? На. Обычный Включи. Момент пошел. Да? Сейчас я сейчас. Ой, мать, я да, стоп, стоп. Давай, си быстрее салфетку, протираем. Да, здесь не так просто. Да? Здесь что по бокам не бежало? Здесь то что не протерли. А тут не протерли, да? Это кто это? Иван снимал. Давай. Рабочий момент, обучение процессу постановки хиджамы. Да, перкицию. Да. По какую-то сторону надвигаешь банку, в другую, в другую, сторону банку. Вот и туда и прям в банку туда заваливай. Да, вот так вот. Ничего страшного в рабочий момент. Чуть протекла мимо. Вот, а готовы, уже места обрабатываем до да, перепись водорода. Все, оно заживает достаточно быстро. И в принципе человек уже может там через полчаса идти в душ спокойно мыться. Ну вот, дядя Ваня сняла, ни капли мимо. Да? да. Все себе себе. Покажи, какая там густота. Смотри, вот все такой поколыхай. Вообще Вид видно, что такое да? Может быть. Давай, еще раз Давай попробуй. И как бы вот так смотри, как совочек. Помоги снять сейчас, и... банку ты не так держишь. Думаю, Неудобно сейчас. тебе будет. Дай банка а, отпускать. Где нету банки? Ну, ну, ну, любой другой, да. Нет, это получше. Здесь нету. Где у тебя? Да, снимай прямо сразу все в банку. Mm -hmm. заново? Да. да заново достать. Все, И сказали, ставим все. Банки дальше. это дальше. все И не Это надо. не надо, да. А вот все, эти все, две. Все, все. Вот эти две надо. Классно, да? Да Тебе на голову делали, покажи О, какой веселый И на макушке там наклониська. Вон, где еще ставили И, кстати, от отреза практически не видно, да? Ну-ка, сейчас я увеличу Давай вот так, раз Вот Вот мастер делал Мастер, еще кто? Подопытный кролик, да? А теперь мастер держится зуб одного кролика. Маникен, как мы Ну да. тоже, смотри, следов нет практически вот вообще. Да? Вот я прям снимаю. Я вот здесь только я порезу. Да, вот один тут маленький специалисты все -таки. Тут, тут, чуть -чуть на специалисты все-таки. Тут вот чуть-чуть совсем. Хорошие учителя. Поясницы даже не видно, видите, Хороший вообще ученик, нет. Хороший учителя. ну да, четко сделали вообще. Молодцы, да. Ребята, рабочие моменты. Съемки. Я поэтому я подвел. Ты просто кожей во время съемки так раскухоживаешься и сжимаешься эти надрезы ну, так раз, Вот да. это, вот это, сейчас перекись обработать, ребят. Прямо сюда, это перекиси. Да, да, может перекись обработать, да. Работали, точка, точка. Я вот эту сейчас сделаю. Да, да, да. Так, это мы заканчиваем. Зону, на голове была зона номер семь, на спине.